Судить было не тяжело, наблюдать было тяжело. Очень захватывающие партии. На доске развернулась нешуточная борьба, но за ее пределами у нас царила дружная атмосфера. Мы надеемся, что удастся сохранить такую же атмосферу дальше при проведении дальнейших турниров. Я помогла выиграть себя. Там соперники были очень сильные. Я счастлива, что поучаствовали. Это непередаваемые ощущения. Когда выходит с победой, и такое это же невозможно! Как такое вообще? Очень счастлива. Спасибо большое за организацию. И будем участвовать дальше во всех турнирах. Это родители с большой буквы, это с большой буквы мамы и с большой буквы папы, которые действительно заботятся о детях, о своих, которые действительно вкладывают в них, которые действительно стремятся помочь своим детям стать по-настоящему успешными в жизни».